Южный берег озера Исыкуль, село Торткуль. Из века в век войны сметали кыргызов, рассеивая по белу свету. Но небу было угодно, чтобы народ вновь и вновь восходил солнцем над смертью, воскрешая дух певца во имя грядущих дней. В ком нынче из этих старцев Горит звездой это святая тайна сказания. Я могу спеть какую бы то ни было песню так как Бог наделил меня искусством пения Он влагает в мои уста слова и мне не приходится искать их Я не выучил ни одной песни Все вытекает из меня Эти слова сохранил для нас великий ученый тюркола Крадлов, когда впервые слушал и записывал из уст кыргызского певца-импровизатора тексты эпоса Манаса. С тех пор прошло 130 лет. Сколько выдающихся творцов из плеяда эпических сказителей унесено течением всемогущего времени. Рассказывает монашчи Кааба, мне было лет 12, как-то ночью, будто земля дрожит, во сне вижу, я оказался среди многочисленных всадников, я алмандет, говорит какой-то человек, вон тот седобородый, покай, а вон тот сам монас. Давай пой о батырах. Это в крови у поколений монащи, гласит народная молва. Детские иллюзорные пробуждения — это и святость любого народного эпика, отмеченного даром импровизации. Пробуждение певческого дарования с малых лет. Это словно извержение вулкана. Таков своеобразный уникальный феномен народного гения. И эта традиция передавалась из поколения в поколение. Яркое пламя костра, который горел перед глазами одухотворенного внутренней поэтической силой юного сказителя, Кааба, мани звало его. Певец шел к этому огню годами, а когда достиг его, мир эпоса предстал перед ним бескрайним океаном Радлов, сумевший еще в то далекое время создать первое научное исследование о народной поэзии кыргызов, был поражен недосягаемостью для человеческого воображения этого небывалого по объему эпического сказания. Представить весь эпос таким, и соученый, каким он существует в народе, невозможно. Эпос есть поэтическое отражение всей жизни и всех устремлений народа которые состоят, понятно, из отдельных характеристических черт. Помнится, со всех сторон наступили китайские войска. Алманбет проявил чудо, соворожил небо. И шесть дней подряд шел дождь и с градом. Снегом покрылась все окрест. Ненастие сокрушила врагов. Они гибли в давке и суматофе. Тогда была убита мать Алманбета. Пуля сразила ее на повал. А буян гневом и местью Алманбе. Понесся он навстречу убийцы, своему же отцу, чтобы пронзить его копьем. нельзя не удивляться тому, как кыргызы владеют своим языком. Это необыкновенное красноречие, свойственное кыргызам, естественно, вытекает из окружающих его условий. Понятно, что народ, который до такой степени наслаждается красноречием, смотрит на ритмическую речь, как на высшее искусство. Поэтому народная поэзия у кыргызов достигла высокой степени развития. Писал Раду. Эти пожилые каргызы были специально приглашены для участия в киносъемке. Ныне такого заинтересованного круга слушателей вокруг сказителя встретить трудно. Древняя певческая деятельность перестает быть душой народа. Мы в отчаянии продолжаем врать самим себе, упорно не желая признаться в совершившейся горькой утрате. Жестокая эпоха, тоталитарная система перевернула народное сознание. Повсеместное наступление разрушительного процесса в эпической культуре, в поэтическом и музыкальном наследии народа уже приобрело необратимый характер. Оскудение некогда мощной горной реки по имени национальная культура кыргызов стало печальным фактом, а деградация вплотную коснулась самой сердцевины нации, ее генофонда, в преемственности поколений певцов, сказителей, музыкантов. Сегодня сказитель, будто одинокий всадник, в пустоте странствий в поисках своих батыров. Местность Манжелы Сай. В этих надмогильных камнях застыл боевой клич пришлых из Китая завоевателей. Здесь пролилась и кровь Манаса. Здесь выросло священное дерево, а из-под земли пробился ручей. Если бы здесь чаще бывали люди, не предавалась бы забвению вековая мудрость народа, не обнищала бы у нас душа. Поныне бродит по горам неутихающая скольп Манаса, оставшегося один на один с полем битвы, усеянным бездыханными телами его верных соратников. Это легенда, плач, причитание. Это вечно живая песня, сказ невиданный, неслыханный и бесконечный. Это сама история народа, воспетая певцами-сказителями во все времена, во всех пространствах, прожитых народом тысячелетий. Сможет ли нынешняя молодая поросль Сберечь великое наследие певцов прошлого и настоящего. Ответ за будущее.